Привет всем! Сегодня в эту жуткую августовскую жару я хочу поговорить про поиски исторического Будды. Почему я считаю важным это говорить? Ну, хотя бы потому, что меня время от времени в роликах сносят, и я начинаю распространяться на тему того, что вы только не думайте, мы не можем подтвердить существование никого из этих людей, никаких из этих событий и так далее и тому подобное. Поэтому считаю нужным это хоть где-то оговорить. Итак, начну с того, что мы не можем подтвердить существование того самого принца Гоутамы вообще никак. У нас нет никаких, ну, по крайней мере, на данный момент, сколько я знаю, у нас нет никаких документов, никаких доказательств, которые бы подтверждали, что такой человек существовал. Всего этого у нас, простите, нет. У нас что есть? У нас есть разные сведения в разных сутрах, причем часто эти элементы биографии ну, довольно сильно отличаются один от другого. В них довольно много всяких сверхъестественных элементов, которые подавляющее большинство современных буддистов предпочитает рассматривать как некие, метафоры, красивости и так далее и тому подобное. Но надо сказать, что до последнего времени такие вещи никого не волновали. Во-первых, опять же, как я неоднократно говорила, Будда у нас, конечно, Сверхъестественный учитель, но он не уникальный учитель, он не является сыном бога, единственным и неповторимым, или что-то подобное, или богом тем более. Он является одним из множества будд, во-первых, и к тому же, просто если бы не было этого конкретного принца Гаутама Будды, наверное, был бы кто-то другой. Именно поэтому само по себе существование или несуществование Будды в буддизме не является таким уж важным вопросом. Ну а все эти сверхъестественные элементы, все эти истории о том, как Будда чудесным образом родился, как он чудесным образом посветлился и так далее, и тому подобное, на протяжении многих-многих-многих столетий скорее играли на руку, это скорее помогало распространению буддизма, ну, по крайней мере, уж точно никак не мешало. Почему? Ну, потому что людям вообще-то нравится слушать о, захватывающие истории о магическом и нравится прикосновение к чему-то сверхъестественному, поэтому… О, вот существование подобных историй о жизни Будды – это скорее э, хорошо и скорее значительно более впечатляет людей, чем ну, истории, в которых вот этой всей сверхъестественной… Э, ведь этих сверхъестественных элементов нет. Когда же людей стало э, смущать вот это наличие сверхъестественного, и когда люди стали искать того самого… Исторического Будду. Ну, где-то в середине 19 века на самом деле. С двух сторон. С одной стороны, у нас были западные мыслители, которые устали от христианства, искали ли чего-то рационального и при этом возвышенного и нашли это в буддизме. И с другой стороны, у нас были буддийские мыслители которые очень хотели доказать э, все тому же христианскому миру, что вот вы нас считаете отсталыми, а мы на самом деле куда более крутые и продвинутые, чем вы. У нас есть целая рациональная религия Во как. И вот тогда как раз и начался подвиг того самого исторического Будды настоящего человека стали выкапывать из того, что и той, и другой стране представлялось как вот этот массив суеверий и сказок, который нарос на том, что изначально, наверное, представляло собой просто историю человека, нормального человека, просто очень умного и крутого. И вот народ стал это выкапывать, выкапывать, выкапывать. И мы имеем сейчас то, что вы, скорее всего, услышите от всех тех же западных буддистов и не только западных. Ну, например, если вы спросите современного японского священника, попросите его рассказать вам историю Будды, то то, что он вам расскажет, будет, как, скорее всего, лишено всяких сверхъестественных элементов. Почему это неправильный подход? Ну, давайте я сразу говорю, что вот этот поиск исторического Будды представлял собой просто отфильтровывание, да? Вот все, что нам кажется недостоверным, мы откидываем, а то, что вроде как, ну да, вот это нормально, в это можно поверить, тут не никакой чертовщины сверхъестественности нет, вот давайте вот это объявим той самой истории, которая на самом деле случилась. Почему это неправильный подход? Ну, когда я а, училась основам полевых исследований в университете, нам объясняли а, такой момент, что когда человек тебе рассказывает, что он позавчера встал, позавтракал, почистил зубы, пошел на работу, ты не имеешь оснований ему не верить. Хотя, с другой стороны, он может себе врать, или он может просто неправильно помнить, может, он вообще в тот день не чистил зубы, может, он сначала почистил зубы, потом позавтракал, может, в тот день он по каким-то причинам вообще не завтракал. Ты об этом не знаешь, и ты не можешь проверить, насколько его история правдива. В то же самое время, если этот человек, расскажет тебе, что он э, видел призрака, то ты, скорее всего, сразу отнесешься к этому с недоверием, в том случае, конечно, если ты не веришь в призраков. Хотя вполне возможно, что человек тебе не врет. Может быть, он э, действительно с ним произошло что-то такое, что он расценил как встречу с призраком. Поэтому, когда мы просто откидываем все, что не вызывает у нас доверие, и принимаем на веру то, что доверие у нас вызывает, то, скорее всего, мы получим все тот же субъективный конструкт. И это именно то, что, чем, в общем-то, и является современный конструкт исторического Будды. И ничего страшного в этом, в общем-то, и нет до тех пор, пока мы понимаем, что это всего лишь конструкт. И не считаем, что тот Будда, который родился у мамы из подмышки и сразу же сделал о, несколько шагов, и от его шагов расцветали лотосы, что он как-то менее реален, чем тот Будда, которого мы видим у себя в голове. Нет, это примерно одинаково реальные Будды. Извините, но это правда. Так что же получается? Поиски исторического Будды абсолютно бесплотны, и история нам, в общем-то, ничего не может рассказать о Будде. Ну, не совсем так. О чем история нам может рассказать, так это о том, как выглядел мир, в котором появился буддизм. Например, есть концепция известного психолога и философа Карла Ясперса «Осевое время». Согласно этой концепции, где-то между 800-м годом до нашей эры и 200-м 200 годом до нашей эры э было такое время, когда люди, благодаря тем невероятным событиям, которые происходили в их жизни, технологический прогресс, э вообще куча всяких социальных изменений, осознали, что э мир, который сейчас существует которым мы существуем он не дефолтный он может быть изменен и он может быть изменен в лучшую сторону и поэтому стало появляться огромное количество всяких религиозных течений а также философских которые рассуждали насчет того как нам собственно изменить этот мир чтобы он стал лучше они были очень разные ну например в в то время примерно зародился иудаизм, греческая философия и конфуцианство, ну и тот же самый буддизм. Но тем не менее вот этот вот момент, что мы можем все вместе а, спастись, сделав этот мир лучше, он присутствует а, практически везде. А, и мы точно знаем, на что буддизм стал реакцией. Он стал реакцией, во-первых, на сохранившуюся э, брахманскую религию, это еще не совсем то, что мы сейчас привыкли называть индуизмом. Э, это была религия очень-очень ритуализированная, которая в основном э, была направлена на совершение, э, правильное совершение ритуальных действий, регулярное, э, и на сохранение э, того порядка, тех традиций, которые есть, то есть такой консервативная религия. Было движение упанишат, которые ударились в очень такую жесткую метафизику, и были радикальные аскеты джайны. И вот примерно тогда же у нас появился буддизм, который действительно был серединным путем, который говорил, что сохранять вот этот путь, порядок не надо, потому что он плохой и ни к чему хорошему нас не приведет. ударяться в размышления о высокодуховном и ничего не делать тоже плохо, но заниматься саморазрушением и разрушением своей жизни – это тоже не вариант. Буддизм предложил серединный путь, который включает в себя крепкую этическую систему. Конкретную цель, конкретные методы достижения этой цели. И да, он был в какой-то степени реакцией на все то, что происходило вокруг. Так вот, дальше чисто мое мнение, никому не навязываю, но я считаю, что это довольно, ну, на мой взгляд, это довольно рационально. Мне кажется, что если нам нравится вот этот путь, если мы считаем, что он правильный. И я думаю, что те, кто являются практиками буддизма, то они не просто считают, что этот путь правильный, не верят, что он правильный, а конкретно знают, что он правильный, потому что чувствуют это на себе. В общем, если мы знаем, что этот путь правильный, то так ли уж важно, кто конкретно нам его преподнес? Было ли это некое сверхъестественное существо, был ли это самый обычный человек, который просто догадался, как оно все работает. Или это было, ну я не знаю, несколько человек, которых просто в конце концов взяли и объединили в одного. Мне лично не так уж и важно, потому что вот он путь, и он самый правильный. И об этом у нас и Будда с утра говорил. Он говорил, что не нужно, пожалуйста, не нужно, пожалуйста чувствовать, чувствовать какую-то привязанность к моему телу. Главное – это то, чему я учу. Главное – это дхарма. Но, тем не менее, изучать, как так получилось, что у нас появился буддизм, это важно. И поэтому я оставлю немножечко вот там вот внизу ссылочек, правда, большинство из них на английском, которые вы можете почитать. И, возможно, что-то интересное для себя тоже понять. Ладно, на этом все сегодня. Спасибо, спасибо. Пока-пока.